Банде Гуру Пададан там, Бхактабинд саманитам. Шри Чайтанна Прабум Банденитан, Ананда Саходитам. Си Нандананда Нанг Бандирадика, Чарно Дайям. Гопи Жано Самайуктам Бинда Банаманох. कल पव के पास पतिता काने भविनन मक करति ਵचाਲ पंगਲ ह की पाਤ म ब पान बि क्ति ददव स ननમ नरायन नमस्कृत नरच व नरवમ देंग सरास्वત व्यास తथ जद संकृतने किৃष्ण कदश Бхакти промодакшья жагодарн, дейям сада при вавак падам сива вирачно там сараням, банде чарна Биспуре жить, как мы приготовим душу, а дарш, Пурнану Рагуро саагуро саромурти, крош. Шри Кришна Сиаддайтагада, дарсивасади, гаура винда. Кришна, Кришна, Кришна, આજन લम्্भત भજો કનોક बदाત સંકર ત કभીતરો Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Бабанур Пенасадана Ранам, Гангата Ранам, Аджарта Калапам, Горихинниранта Равигуши, Бхагам, Ваги Саджоса Бадани, Лакшмириджа Сача Бакшаси, Джасса Стихида и Самбихида, Вамнишинга Махамбхаджи, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Янош Кришна Двимукх Шадайвал, Адхар Яна-ар-дана-са. Горья Густи-пати, сарасвати густами told, those who are actually following bhaktivino dhara, it is not possible that they can become по-настоящему следуют Бхакти нет никакой возможности, чтобы они стали сахаджами. И вот те, кто по-настоящему следует Бхакти невозможно, мы не можем надеяться, что они станут сахаджами. На самом деле Бхактину Дара и Рупануга Дара это то же самое. Они не отличны друг от друга. Сила много раз говорил, когда... Мы находим неправильный седан, то, когда кто-то оскорбляет Гуру Вишна, отклоняется от пути чистая Гуру Парампара, то наша обязанность помочь препятствовать этому. Мы должны протестовать против этого, если мы не не будем возмущаться этому, что кто-то не следует должным образом и отклоняется с пути бхахтиного такого, вот, мы должны возмущаться. И если кто-то оскорбляет нашу Гуру то наша обязанность дать должный ответ им, и это зовется бхакти. Если я не отвечу им, то я потерял свою бхакти. Почему так? Суть в том, то, что это зависит от нашей связи с гурой башнировыми. Если мы не можем почувствовать, что у нас есть вечная связь, божественная связь с гурой Вайшнавами, то в этом случае нет никакого вопроса того, что вы будете возмущаться тому, что кто-то оскорбляет их. Такие люди обычно говорят, что они сами великие вайшнавы, поэтому зачем кого-то защищать, если я буду защищать кого-то, то подумаю, что критикую кого-то, поэтому лучше промолчу. И вот. Хотя можно видеть, какие-то люди оскорбляют нашу Гуру какие-то люди, считающие себя какими-то заметными не никак не возмущаются этому, никак не противодействуют, чтобы никто не подумал, что они кого-то критикует, но это не, не Сидданта Сила Бхактинатакура, и не Сиданта Сила Прабхупада, и это не Сиданта Шила Кешва Гасава Махараджа, и это не учение Шила Сидарда Гасава Махараджа, и не Сиданта Сила Пури Гасава Махараджи Сила Бхарати Гасвай Махараджи, Бартвегиант Бархати Гасвай Махараджи, конечно, некоторые хотят представить их учение, их он по-другому. -по Я знаю почему, to. но Сила Прохопат много раз говорил, что у вас нет права занимать какого-то вайшнава в служении другому вайшнаву, кто дал вам это право. Мало, мало кто знает об этом, мало кто интересуется этими сокровительными вещами. Многие хотят избегать этого, поскольку если они узнают и будут применять в своей жизни всю сиданту сила Чилой то они не смогут находиться на этом ващественном пути. Однажды один был Gaudium, Gaudium Для Гауди-миссии нарисовали какой-то логотип. Попад хотел сделать одним образом. этот рисовальщик. Еще кто-то там поменяли. And some picture Popad watch, some other picture. И вот там на этом логотипе было изображено, что один спутник Гуран, верховного Господа, служит другому спутнику. Но Шива Папапа сказал, что это неправильно. Это Оскорбительно занимать одного вайчнува вечного... в служении другого вайчнува. Если Гурдев так говорит, то это... мы можем делать это. Но... Но... Но... Но другие так не должны делать. И тем более занимать каких-то возвышенных вайчнува в служении кому-то это нехорошо, и как мы можем почувствовать, что есть плохое, что нет. И в зависимости от нашей связи с Гуру Вишнавом, мы будем чувствовать, что они хотят, и будем чувствовать боль, если их кто-то оскорбляет, а если у нас нет никакой связи, то, соответственно, никакого чувства не возникнет у нас. И какие-то люди, которые хотят прославиться, как знаменитые Ачарьи, они не имеют такого чувства, они не, не видят разницы между критикой и объективным взглядом беспристрастным. Что такое крит критика и протест против чего-то неправильного, не видят различий между этим. И поэтому Сила Бхакти Бхарати Махарадж очень часто вдохновлял меня, говорил, что все, что делал, очень правильно, и никто не сможет помешать тебе. Публикуй свои книги смело. Я на в Ясасане вспоминаю, как Бхарати Махарадж много раз говорил, что это обязанность великого чари. И я не знаю, почему Бхагаван дал тебе это служение. И к этому я вернусь попозже. И вот суть в том, что Сила Бхактивиган Баратимахарадж, он говорил, что критика и протест ⁇ это разные вещи. И критика значит. Что, Какая-то ошибка, недостаток его нету, а мы из-за зависти пытаемся что-то сказать, это зовется критика. то, что нехорошо. То есть, если кто-то что-то делает неправильно, мы должны... Это пытаться исправить, выставлять на показ. Сила Папхупат много раз говорил, все скверные действия, неправильные седанта, так называемых вашнавов должны быть выставлены, обличены, выставлены на показ. И мы должны привести также пример, каково правильное седанта, каково правильное поведение. Если мы будем изучать Гауддию, Гарманиста, Саджанатошани, то там можно найти... Много so протестных uh, so many статей на no... основе Гори-Миссии, Какие-то ипоставные люди пишут. Какие-то люди, если что-то плохо, как-то высказывались о Годе Миссии. Шила Кеша Марадж и прочие великие Личности, они это опровергали, чтобы утвердить Горанги Махапрабху. Шила Шиллапрабхупат очень часто говорил, если у вас есть полное самопредание с Стопам Бхагавана, то в этом случае, только в этом случае возможно для вас говорить об абсолютной истине перед всеми людьми, абсолютным образом, иначе вы будете пытаться что-то спрятать, пытаться получить какие-то скоростные цели, я не.. Ты никогда не стремился никаким к каким почестям, никакой славе. я не ожидаю никаких гиллянт от вас, единственная надежда это то, что будете следовать нашей Гуру Барге, Шири Прабхупаде, Бхагавана такого, это моя. Единственная просьба, и вот Чила Бхагтивиген Бхати Гуса Махарадж, он говорил, что если кто-то говорит неправильно, это какой-то как, ложь, как Бахти, против Бхахчилла Бхакти Дайта Мадога Семакхаража, один из его так называемых братьев-боги, он написал какой-то <клёх> какой ирис, и начал раздавать эти листовки, что Мадога Семакхараж не имеет связи с читанием. Мадхами и прочее, прочее. Кто-то говорит, что И вот. Шила Мадхама, Шила Мадхама, Шила Мадхама, Шила Мадхама, Шила Мадхама, Шила Мадхама, Шила Получил почтение и, и, и почет от Силы, Бах... Бах... от Силы Бахтара, Догуса, И Шиламаду Гусева Махараж был единственным, кто служил всем своим братьям в Боге, даже вот тому скорбителю, который распространил эти листовки. Он служил всем своим братьям Боге, и они принимают служение от него. Некоторые последствия оскорбляли его в этом влияние Майя. Это если мы, если мы попали под влияние Майя, то можем так сказать. То, что моя майя она будет вдохновлять нас делать что-то неправильным образом, и в этом проблема. И вот критика очень опасна. Но протест он не столь опасен, Он совсем не опасен. Если какие-то вашнавы протестуют против неправильной седанте неправильного поведения, то они не, не делают это из зависти или еще из каких-то плохих качеств. И это не критика. Это Бхакти. Но одно очень важно, если какая-то обусловленная душа под, в одежде вашнава. И вот кто-то, будучи в обусловленном состоянии, это обычно очень хорошо видно, может, конечно, не всем, но видно, кто… Обусловленная душ сразу видно по их поведению, по их рециданте, по их характеру. Хотя, может, такой человек может быть известен как какой-то знаменитый очарин, но если такой человек выступает против… Шидда в Гусе Махараджа, Мадха то это будет причиной его падения, и это зависит от стандарта, на каком, на каком уровне мы находимся. Только-только те только чистые Гуру Вишнавы у них есть право протестовать против каких-то неправильных веществ. И нужно разбираться в Сиданте. Иногда, что иногда достаточно часто they можно видеть, что they... какие-то люди пишут неправильно седанту, поскольку они по-настоящему не находятся в наставнической А Если мы находимся в этой наставнической преимстике, то. Если мы следуем ей, то нет вероятности, что мы будем делать что-то неправильно. И вот очень важно то, что чистые Гуру они всегда защищают нас от различных опасностей, нет никаких других путей, поскольку мы не можем обрести связь с Верховным Господом в этом состоянии, только чистые Гуру Вишнава от нашего имени могут молиться. Бога, и тогда Бхагаван посмотрит это на наш Сиданте. случай в этом, и в этом седанте. Вчера я говорил, что гнев и мана ⁇ это разные вещи. Я об этом чуть попозже расскажу. Вот Сила. Бхактилки. Гигиант Бхагавасва Махарадж был единственный, кто My после ухода на Гурварги был по-настоящему беспристрастен. Я и никогда не видел в нем желания прославиться. Если вы будете обвинять его в этом, то я могу сказать, что он мог запросто организовать, построить множество матков, набрать множество учеников, но никогда не стремился к этому. последние годы его жизни что-то случилось, не хочу говорить об этом, но он вынужден был принимать учеников. И вот сейчас мы приходим к тому, как Сила Бхакти помот Пури в Гасе Махарадж, как Сила Бхагати дает Мадхагасве Махарадж, как Сила Кеша Гусей Махараджи, Бхактиракаш, Махарадж, они были очень горды, что у нас... они были очень горды, что у нас есть такой великий преданный, как Сила Бхакти. Сэма, врач, я тоже был очень рад и гордился им. Я никогда не говорил, что он мой брат Боги. Я такого за свою жизнь никогда не говорил. Я думал, что он гуру. Был... Когда я был в молодом возрасте, когда я пришел в Гаудимат, я был очень удачлив. У меня была возможность служить общаться с такими великими вайшновами, как Чила Бхакти Валабхатиртагасе Марад, Бхакти Виданта Вамана Гаса Махарадж, и в этом мое сокровище, в этом моя великая удача, и на основе чего я. Могу сидеть на Ясасане и говорить об их учении. Иначе кто си бы дал мне это право, кто бы вдохновил бурпана, меня, и это Шила. Дали мне такое указание? Моя харикатха или хари то, что я пишу, это все. Это лучшее служение Гуруварге. Я не делаю что-то от себя. То, что я говорю, то, что я пишу, это гу моя гуру сева. Я исполняю их указания. <coughs> <coughs> вот сила богти да, это Мадо Гуру Семакаш. Он говорил <coughs> перед. На многих собраниях, и вот этот Махапуруш перед публикой у меня не было в том собрании. И вот на месте явления в Пуре силы Прабхупада. Вот в тот год я не был там, хотя пытаюсь участвовать во всех праздниках, и вот Барати Марат ушел. После того, как он ушел, не чувствуя вдохновения ездить туда, а иначе я поклонялся Шри Прабхупаде в День Явления, на месте его Явления совершил Абхишеку. Это было мое служение. Поскольку Макхараш делал это мне, это, мне тоже позволили это делать. Там и вот на открытом собрании, Шри Ламадагасе он сказал, то, что Нарутам Бхармачари — он идеальный Бхармачари. И вот Нарутам Бхармачари — он идеальный Бхармачари. И мы все можем следовать идеализму Шиллабхакти Виген Бхарати Гасвами Махараджи. Никто, даже из зависти, на них нет, не было надежды найти какие-то недостатки в Но Шиле Бхартера, Госуэмахараджа. И вот все, все матаджа, они чувствовали себя очень смиренно перед ним, как перед Шире Бхартедайта, Мадху Госуэмахараджа. Хотя некоторые они получили дикшу от Шила Мада Гусе но после того, как он ушел большинство, <coughs> люди приходили к Шибахи к моему Гуру Деву. <coughs> Шила Мада Гусей Махадж, он Я не могу объяснить. Он говорил маму старшего брата Ширипури Гасай Махараджи, что он может, он всегда поручал ему говорить Харикатху перед публикой, и он сам сидел и слушал, как мы можем ожидать, что сейчас такое происходило бы. И вот на открытом собрании Шила Гасея Провозгласила, что Шрила Бхакти Виган, Махарадж, сначала я хочу Еще, вот, вот последовательность не могу, к сожалению, поддерживать. И вот Махарадж сказал, что он народом Бармачари, идеальный Бхармачари. Я имею в виду, что он дал нам совет, наставление, что мы должны следовать ему. Даже мой Гур Махарадж говорил, когда... Я уйду из этого материального мира. Если какие-то вопросы о по поседанте, то нужно спрашивать, что силы Я ходил к нему, советовался, но он никогда не, не корректировал то, что я писал. Он все одобрял. И сила Мадавгаса дал ему. Такой титул, что он служит без устали, он, он всегда готов выполнять любое служение без всякого отдыха, он Аштиг Брамачари, он Брамачари с самого рождения. Если я скажу, что с рождения он был в Шнавам, то это будет правильно. Он с рождения Вайшнав, он с рождения был идеальным Брамачари. И его сила Мадхага Саммахараш провозгласил то, что Сила народа Брамачария, он, он подлинный Гуру Севак, тот, кто служит без устали, и он всегда очень бдителен. Что это значит? Что Шила Мада Махарадж хотел сказать? И вот Шила Мада Махарадж сказал, что он очень убедителен о том, как совершать Гуру Севу. Мы пришли к той Седанте. В Киртанах мы находим такие слова. И вот в Киртанах говорится, что. Мы должны совершать с великим вниманием и не отвлекаться ни на что. Иначе мы не сможем совершать гурбочного села. И я вернусь к этой седанте. И вот я пообещал вчера, что я буду говорить о том, что зовется «гнев» и «мана». И это мы должны понять сначала. «Мана» — внешне можно? можно найти, что это на гнев, но это не так. Когда кто-то гневается на вас, он хочет отомстить вам, как несколько дней назад я говорил, Вот вот этот человек подался на влияние, под влияние каких-то хулиганов, пытался отомстить мне. Да, до этого просил получить но я сказал подождать. Какое-то время, когда он ему надоело ждать, начал возмущаться, Sí. Пытаться как-то отомстить, yeah. и вот когда он увидел, что я не готов делать то, что он хочет, он so, начал возмущаться и пытаться отомстить. И вот, к сожалению, у бхакти многих такое, и под влиянием калия многое может случиться. Kali Поскольку Кали не мешает нам совершать баджин Кали не Here, understand. Koli cannot Nobody likes to follow... И вот никто не хочет следовать подлинному пути Бхактинуттара. Если мы не верим, то можно поискать, что происходит во всем мире, и показать хотя бы одного, не знаю кого, но хотя бы одного, кто находится в полной в полном соответствии с учением Шилы Бхактина Бхханатакура, как Саддананда Прабху. Если вы, вы... прочтете хотя бы одну строку из трудов Саддананда Прабху, то вы поймете, что он чистый Вяшнав и его Сидданда в полном соответствии с Сидданда Шилы Прахопады. Чистый Вяшнав – это чистый Вяшнав, они очень могучистые. Поскольку все практичества, которое вы хотите дать, им они не принимают. И вот чистые они очень могущественны. Почему? Потому что они не стремятся к никакой славе, какому почету от вас. Они не принимают это, и поэтому они могущественны. Если, если, если какой-то вашнав примет будет стремиться и принять а какое-то протяжку а от вас, то не сможет говорить Харикадху, он потеряет а такую способность. -та и вот Бхагава там говорится, People, Что мы не можем найти люди, заинтересованные в том, чтобы поклоняться I mean, божественной личности, абсолютно Верховному Господу. Но mm -hmm. такие люди, мало таких людей, в, в основном они заинтересованы, чтобы служить Кали, Дуги, Ганешу, или Шиве. Поскольку у, у, у людей есть такое. Настроение торговца. Они думают, какое благо они получат от поклонения тому или иному полубогу. Но такого настроения мы никогда не видели в этом великом Вайшнаве. Он <къех>, <но> никогда <къех> не стремился к протяжке. И вот Сила Бхакти Дайта Мадху Гусемах -гусема, провозглашал. Он был идеальным брамачари, И он был севаком, который он служит без устали. И вот, когда Сила Прохупат дал титул Бхакти это Мадху Гусемах Mm -hmm. У него титул был, что он подобен вулканической энергии. This. This meaning, no? Gussima, он был energy, неутомимый энергии, из И вот сила Мадху Гусема, как так же дал этот титул Барти что он не и он всегда очень бдителен в том смысле, что он может понять, что правильное, что неправильно, как совершать гуру Сева, Вишнава Он был единственным во всем гуру Вишнавском обществе. Сейчас, Гурган, после нашей Гурварги, только его я нахожусь, что Сила Бхакти, Бхакти, Бхакти Дайта Мада Гуса Махарадж, Сила Бхактива Лаптирта Махарадж особо то, Сила Бхагавати Махарадж, он имел возможность служить многим вам, Это чуд чудесно. И я тоже был очень удачлив, когда я пришел, я имел возможность служить многим а, воздушным ваш Бардан Сагар Наянанде Шанти Махараджа. Я был очень удачлив, и в этом мое сокровище, и после, потом они все оставили этот мир. Я не знаю, почему но они любили меня. Когда на дних явления ухода я более подробно расскажу об этом, что они чувствовали. И я вот служил, как мог, но случаи. Барати Махрадзон, он другой, я не могу сравнивать с собой. Он служил практически всем чистым гуру-вешнавам, всем нашим и поэтому он был очень могущественным вешнавам. И вот, я Сейчас я вернусь к той свидании, которого вчера обсуждали, что такое гнев и что такое мана. Если есть гнев, то вопросы зависти возникают, но в случае с мана, мана – очень нечто сладкое и в этом случае мы, у нас нет надежды оставить служение, поскольку наше сердце не позволит сделать это. Я могу дать пример, как Джагадананда-бандит, он хотел сделать многое разное служение для Гуранги Махапрабху, но Махапрабху не мог принять этого. Он говорил, как я могу принять твои подушки, твои матрасы, как я могу принять это? Ясаньяси. Yes, yes. Я ah, не для этого принимался И одну женщину, которая может Хотя все, Многие люди. Многие, многие Я знаю. за самом деле, и вот таким образом Нада пандит хотел служить Махапрабу, это называется Притисева, он хотел служить всем сердцем, но Махапрабху находился в таком положении, он был саньяси, он олицетрял собой идеал, идеализм, идеал бхакти, идеал саньяси, идеал отреченого человека, и поэтому он не мог принять этого. И Нада он огневался. Но это гнев, он мана называется, не, не, необычный гнев. И как нужно определить это? И вот когда Джагадананда принес бутылку масла, какой то с благовониями, и ну, какое-то ароматическое масло, и вот он хотел, чтобы Махапрабху пользовался этим маслом, чтобы он охладился. И но, смотрите, спутники Бхагавана, они не думают, что Он Верховный Господь, как Джагедананда. Он, как бы знал, но чувство, оно не могло находиться внутри его сердца. Как гопи, например, они знают, что говорят, что... Вот внешне, например, они говорят, что они не, не образованы, но так ли это? Кришна он учится у Радхарани. Радхарани это изначальное сарасвати, Hello. из uh, которой все uh, пришло. Uh, Радхарани uh, говорит, может быть, мы необразованно живем с коровами в, в одном месте. И также... Эти гопи, они знают всю седанту, но она не может находиться в их сердце, поскольку любовь, она преобладает там внутри Виндавана. Я уже говорил, ашвария Вичара не может находиться там, поскольку затмевается Мадхури. И там Мадхури постоянно затмевает, затмевает эту ашварию. И, и вот в каждый уголок Вриндавана там столько Айшвари, что даже на Вайкунхе мы не можем найти столько, но Мадху, Мадхури там еще больше. Это Айшвари Бавана покрывается Мадхури, поскольку Вриндаван это место Мадхури расы, поэтому Айшвария Бавана не может там находиться, поэтому Гупи они как бы знают. И вот в этой шлоке они говорят, что мы знаем, что это не сын гопи, you know, что ты, you know, как свядуса прибываешь uh, в сердце каждого, но это идет из mm. ума, mm. а не из mm. сердца. Они как бы знают это, но чувство любви, оно все затмевает. Mm -hmm. И вот чар говорят, что. И идешь по лесу во арендование, там, множество острых камней. А мы даже не можем принять твои лотосные стопы себе на грудь, поскольку мы думаем, что наша грудь очень жесткая и она повредит твои стопы. Смотрите, какое чувство гопи настолько великолепно, настолько, насколько они любят Кришну, М можем ли мы достичь этого уровня в этой жизни? Мы должны видеть, куда нам нужно идти, go. чего мы должны достичь. И поэтому много раз, раз я говорил, не пытайтесь следовать падшим душам, как вашему идеалу, can... и тогда ваш стандарт опустится. Может, какая-то плачая душа занимает пост Ачари, но не нужно таким следовать, иначе вы потеряете все. Лучше следовать идеализму Силы Прахопада. Это может быть слишком сложно, слишком строго, но все же какой-то прогресс мы сможем совершить на нашем пути и по милости мы можем достичь успеха в этой жизни. Или следующий, кто скажет, даже слон может достичь успеха. Или какая-то собака, по милости, гуранги-махапуа какой-то тигр, по милости идет после этой харикатхи, еще будет на хинде харикатха. To maintain guru чтобы поддержать Гуру Парампару. И вот праву, Гуру Парампару Махарадж нашел, вот, три недели обсуждает на Хинде. И вот Расикан Анда он <coughs> изменил сердце сумасшедшего слона. Харидас Такурус мог изменить you сердце be... проститутки. Можете ли вы это сделать или какой то обычное чари? Может ли он сделать что-то подобное? Они даже свое сердце не могут из... изменить. Дикшу. Что говорите других? И глупо получать дикшу и от таких. Дикшу и Сиданта Сила в том, чтобы мы не были сумасшедшими. Сила так говорит, что не спешите получать дикшу, у кого попала. Если кто-то выбирает гуру в соответствии с количеством его последователей, это совсем не критерий истины. И вот некоторые получают дикшу недостойных людей, только с uh, разными проблемами сталкиваются множество людей приходят и спрашивают почему какого-то недостойного человека назначили а ачари если нет никакого достойного человека на пост-ачаре, то можно следовать идеализму силы Павупада, а не выбирать, кого попало. So long, Пока Бхагаван не пошлет достойного преданного, которого можно, который будет ачарьян с подлинным ачарьей, который назначен Бхагаваном, то можно следовать идеализму силы идеализм Прахупады и находиться какое-то время без ачари. Это идеализм Силы Прахупады, Сила Кеши Гаса <говора> кто-то спрашивает, что, что делать в этом случае? Но махрас о том, что если нет совершенно нет достойных кандидатов на пост ачари, лучше, чтобы такого Ачари вообще не было. <говор> какие-то люди, контраргумент приводит, что какие-то новые люди приходят, а дикша не у кого получать, поэтому получают такого попала, ну, раз говорит, лучше быть без дикша, чем у кого попала ее получать. Если пока нет ачарь, мы можем проповедовать о славе Силы Прабхупады, о его учении. И таким образом вот Джагатананда он гнился на Махапрабу, но его гнев, он не был гневом, мана это называется мана. Мана – это такое снижение, некое сладкое чувство, когда кто-то да, такое чувство, такое это чувство манны, то его служение не прекращается. Разница между гневом и манной. Гнев, значит, кто-то гневается, Отказывается от Гурдева от Вашного, пытается отомстить или соревноваться с Гурдевом, или, или какое-то противостояние объявляет. Это последствия гнева. А последствия Мана совсем не такие. И вот суть в том, что гнев, он несомненно прекратить наше служение. Когда мы гневаемся, то вся сива прекращается, но если мана, мана есть, почему мана? Чувство того, что почему мы не получаем сива? Мана, значит, это чувство, почему мы не можем служить больше, почему вы не принимаете наше служение. И вот Джагадананда, Хотел служить Махапрабу. И вот он какое-то эродическое масло прекрасное принес. Хотел, чтобы Махапрабу использовать его, но в процессе он э, забыл, что Махапрабу он Бхагаван. И санья, саньяси, и это масло ему не нужно, он не может его использовать. И вот как Джагнананда под воздействием своей любви, он совершенно забыл об этом. Как Ешода служит Кришне, даже увидев множество лил Кришны, он. И вот все равно она служит ему, как мати забывает, что он Верховный Господь. Это действие чистой любви. И он также Джагадананда, хотя знал о том, что Махапрабху – Верховный Господь, но все же забывал это и делал другие вещи, которые не не, Махапрабху не мог принять. Вот сестра Рагава Дамаянти, Сарваджая Деви, и она жена Чандашекара, а тетя по материнской или не Махапрабу, а вот это Дамаянти, сестра Рагава из Панихати. И вот Дамаянти служила Махапрабу не прямо, а косвенно. Весь год что-то делала. Вот она готовила что-то для Махапрабу. И каждый год, когда все преданные из Бенгала, они их шли к <связь> Горангимахапрабу, это звалось Димаха, Рагавадзали, они внесли с собой эти горшки, Дамаяди готовила какие-то вещи, в общем, какие-то приготовления в сухом виде, в основном, долго, долго хранящиеся. И вот преданные они ä, проходили, когда мимо, они брали это все и несли Махапрабху. И вот видел, я был там, видел там, в течение года все это готовят и потом преданные относят это Махапрабху. Хотя она знала, что он верховный Господь, но все же думал, что может не сварение какое-то нужно сделать, средство для пищеварения, средство ä, еще, еще для чего-то. Она засаливала имбирь, тоже что-то с имбирем делала, сухое манго тоже, тоже что-то из, из манго делала, из лимонов, какие-то приготовления. Если у нас нет любви, то кто научит нас служить Гуру и Бхагавану, это автоматически произойдет. Если есть любовь, то служение автоматически произойдет. И вот Дзягатананда. Он хотел это масло использовать для Махапрабху, но Махапрабху не был готов, и сказал лучше, если ты предложишь это, отнесешь это масло в они будут использовать его для светильников. И Джагатананда разгневался, И Махапрабху однажды сказал, о, Джагатананда, ты это масло принес из Бенгала, кто сказал? И из какого бенгала какого масла не было? И вот он взял этот а, бутылку с маслом и разбил на балконе. Все там вся веранда, веранда была в масле. И вот он зашел в комнату, закрылся, три дня не выходил, это не гнев, поскольку из-за огромной любви, огромной заботы. Он не мог потерпеть, что Махапрабху не будет откажется от его служения. И через несколько дней Махапрабху почувствовал, что нужно что-то делать. И вот Махапрабху постучал и сказал, Джагадананда, пожалуйста, открой дверь, о, от Джагадананда. И Махапрабху, он знал, что делать, сказал, что я пошел на океан принимать иммовение, я очень голоден и хочу принять просад в твоих рук. Как только Махапрабху ушел, Джигна сразу вышел, начал всех звать и говорить, давайте что-то приготовим для Махапрабу быстро. И вот они так собрались и начали готовить. И Махапрабу, когда вернулся, Арида, сидят, so many сева. Махапу тоже делит сева, In the meantime, preparation. When Prabhu in, ready, very hungry. can When taking one preparation, oh, so tasty, so tasty. I never took this kind of, you know, tasteful prasadam. И вот Махапрабху сказал, что никогда не ел такого вкусного просада, может он вкусный из-за твоего гнева. Вот так Махапрабху шутил с И когда Радхарани и Лалита, они гневаются, тут они настоящий гнев. Радхарани чувствует разочарование, поскольку Кришна... Он не принял служения от нее, а пошел куда-то. И она беспокоится, что мой прананадхи Кришна. Даже Чандавали вынуждена была сказать, когда какие-то сахи... В группе Чандаваи тоже есть какая-то падда. Они постоянно думают, как Кришну похитить в Радхаране. И вот, и, и вот иногда, иногда они похищают Кришну все же. В этом, это прекрасная лила, я не могу не говорить в такой ситуации. Мы должны возвыситься, so, и тогда все we were... узнаем. И вот однажды uh, Дашаева uh, и Падья, you know, nice. okay. они сказали Чандраволе. И вот шучу, они пришли Радхарани и сказали, что Радхарани умирает How? твоя соперница. Yes. Как? Да. Из-за разлуки с Кришна она почти умирает, вот лежит без чувств. Они <со> очень рады были, что <со> наконец-то она умрет и Кришна у нас у будет. И и Чендраволи вы сказали, чего вы вы вы радуйтесь? Чего же хорошего здесь? Чендраволи отругала их. Мы, вы не знаете, мы только благодаря Радхаране у нас есть возможность служить Кришне. Если она умрет, то что будет? Она очень разгибалась. Разве это хорошо? Если Радхаране умрет, то мы потеряем Кришну также. О, глуп... О глупцы. И вот такое у нее прекрасное настроение, и вот служение Рагануга преданного. Или Рупануга преданного, это не вопрос проповеди, тем более открытый проповеди. И по вдохновению силы Бхактивигена, Махараджа. Я был вынужден ответить каким-то сахаджием. Они написали статью Бладевасия в 2003 году. Я написал ответ спустя какое-то время по вдохновению Махараджа. Я дал должный ответ. Я скоро опубликую One, like another, another, вот, то, что они написали, то, что I mean, я написал в соответствии с Сидандашива Прахупадой. И вот скоро Махарадж все опубликуют и посмотрят, что они смогут сделать. <связывание> <связывание> и вот они пи, пи, эти люди писали, что когда Баладев пришел, он танцевал с Гупи Кришны. Но такой неслыханно. Это... Такого никогда не было. И по вдохновению Брати Махараджи написал протестную статью и о поражении всей этой ереси хотя это было связано because с риском для жизни, по поскольку эти люди тот отчаря пытался убить своего собственного ученика, что he говорить обо мне, он меня мог убить. Ну, поскольку тот ученик слишком много знал, тот хотел, а Ачари хотел избавиться от него, не хочу его называть. И поэтому меня тоже могли убить за поражение их ереси, но Бхати Махарадж благословил меня, что никто не сможет ничего сделать. И в этом обязанность Ачари чтобы протестовать против неправильной седанты. Если они не, не могут это сделать, то это оскорбительно. И таким образом, сила Борать, я не могу ожидать, что он писал какую-то неправильную седанту или говорил, он не мог такого делать, и так или иначе. One, он был лучший из севаков, сил Бхактидайдамадху Гусей Махарджа. Всегда. Бхаджа Мадху Парикрама, Гура Мадху он все организовал, помогал во всем Бхатимах Раджу. Most vital factor in your Терпение, оно <coughs> <coughs> самое важное на That's пути баджаны, поэтому он организовал все парикрама, гурмандал парикрама, вазу парикрама. Он их все поддерживал душным образом, не только это его. Он, он визуально даже был очень похож на Сила Мадхагаса Махараджа. И какие-то преданные говорили, то что он сын Мадхагаса Махараджа был настолько прекрасен. Он также готов, занимался готовкой на каких-то... Но ну, на каких-то больших праздниках он помогал вот, в приготовлении подношения для Господа. Когда готовили да, несколько тысяч человек ради удовлетворения, Гуру Вайшнауф, он готовил вот, во время Кумхамила в Аллахабаде и прочих местах, мы, мы как бы не можем посещать Кумхамила, но то, что толк вот этого? <къех> как я могу привести пример, если поедем на Кумхамилу, там разные люди всякие, Майвади, Нагасаньяси, что туда ездить. Но Сила Мадагаса Махач и Сиданта Сила Павхапада было в том, чтобы он от, отправил каких-то представителей. Они организовывали организовали какую-то выставку Харикатху там, что, чтобы те, кто приезжают принимать омовение на слияние этих трех священных рек, чтобы ну, они что-то узнали о Гуранге Махапрабху. И вот Мада Гусей Махарадж в соответствии с желанием Шила Пабхупада он тоже организовал там -то, -то, какую-то какую проповедническую палатку, и там и Шила Барти Махарадж, он был главным Севаком. Вот он этим занимался, по указанию Гурдева. И вот однажды во время, в то время, когда Кумхамиложи происходило, и вдруг внезапно они узнали, что Ишила Джадж Махарадж приезжает чтобы посидеть Кумбхамилу, и вот эти все брамачари, они все были очень разгневались, что сейчас наедут тут. Надо хоть бы пораньше приехали, куда их селить теперь, и вот так возмущались. Бархатер Макрадж услышал это, что так возмущается Джаджарга вот сан и мухач подошел к этим братьям и сказали, что возмущаете, как все такое, поздно приезжает, мог бы раньше приехать, куда их селить. И Бхатима сказал, что не беспокойтесь, и мы свое место дам, хватит возмущаться. И вот Махарадж спал где-то на улице, а свое место отдал Джаджи Вагусе Махараджу, и таким образом мы увидели на примере Силабарати Махараджа, как нужно служить Ваишнавам. Силам Махарадж, он, он служил Ши Бахтидайти Мадру Гусай Махаджа наилучшим образом, и он делал все, что мог. Он, и вот он проектировал все мадхи, построил в частности в Калкуте во многих других местах. So actually, и вот Сила Бхакти даёт ему другое самое крутое на то, отдал эту ответственность насчет строительства маток, и он построил практически все матки в шестьдесят негоди матки. Причем, причем часто было сложно площадь достаточно маленькая была нужно было больше храм построить он делал делал все чтобы все было идеально проектировал все. Прекрасным образом, чтобы О, на, даже на, на маленьких площадях floor, все уменьшалось, И вот сила бхакти... бхакти... Да, это Гусе Махараси, Шилам Бхатвейган Бхатти Гусе Махараси, ученик и подлинный гуру, подлинный ученик, они не отличны друг, который вот Шилам был гением, его называли энциклопедией Гауди, историей Гауди. В то время не было ограничений, потом... Но потом какие-то люди появились к Махараджу, перестали желающих пускать постоянных, откладывали, заставляли ждать, отказывали и, отказывали и прочее. Раньше можно было просто пойти к Махараджу и спросить, что надо. И вот я опубликовал множество статей моего Грума и... Я думал, какой последовательности это все опубликовать. И вот пошел Бхагавати Махарадж, спросил у него, как все это, в какой последовательности все это категоризовать и опубликовать в соответствии. Со значением, тематикой и всем остальным. Вот я да, да, отдал это. брати Махаджу, братья Махаджу Маха, весь день сидел их категоризовал по главным этим темам, по самбанхе, апхиде и Я изучил очень много от него, если я не признаю этого, то Боговон не простит меня, когда я был с ним. Махараштран подобен энциклопедии. Я слушал все, что он говорит, все, что происходило. Он прекрасно помнил даты, что, где, когда случалось. Даже пом помнил, когда ему кто-то приходил. Он мог через лет 20-30 вспомнить, когда это было, какой человек приходил, как, как его звали, с кем он приходил, в какой год, в какой месяц, в какой день, в какое время. в <coughs> этом красота Брахмачарьи, такая великолепнейшая память. И таким образом я говорю, могу говорить о Махраджи многое. Но времени мало, и мне неудобно. Я хотел сказать больше, но не успеваю. Я хочу говорить о Гурбайшнах больше и больше. И вот no anyway, so по воле Бхагавана Шикришны, Верховного Господа, мы очень удачливы. То, что Бхагаван отправил прекрасных преданных к нам, чтобы защитить нас. И мы очень удачливы. Я удивляюсь, что какие-то преданные наши гуага… А, в общем, если кто-то писал какую-то неправильность седан, то э, никогда не одобрял этого. Шила Мадхугасай Махарадж, он говорил, что Шила Махарадж лучший из его последователей, и, и кто-то хотел спросить, какие-то преданные... И, и вот кто-то спросил, что кто-то сказал, что мы не должны участвовать в обратной ратхиадре. И, и, Махара, и был очень возмущен, кто сказал, что обратная радхаятера запрещена. Махапабху участвовал в ней. И как мы можем ожидать, что... Бхатимарадович написал, написал какое-то прославление о том, кто говорил такую речь. Если я бы gonna... стремился к какому-то хорошему поведению всем угодить, то у нее не было бы шанса совершать баджан. Там, где совершал баджан, то было очень жарко. Вот. Махараш но у нее ашам небольшой, тут был без электричества, даже он там несколько лет находился, писал книги. Хотя он как бы привык к электричеству, но какое-то время был, жил такой без электричества. И в таких аскетичных условиях смог написать множество книг. И вот никто не может остановить вас от вершения Гурусава, если вы искренне преданы Гурудева. Оно грохае его, чарантин у нам, бутани, янардана, санчагал, подружки,